США необходимо выдумывать себе врагов, чтобы оправдать увеличение военных расходов. Америка пытается представить себя основной жертвой, хотя она является главным агрессором. Она располагает военными контингентами, базами и другими объектами по всему миру. США хотят нас убедить в том, что Россия, Китай и Северная Корея ведут себя агрессивно, но на самом деле угрозы исходят именно из Вашингтона. Совсем недавно Дональд Трамп заявил о планах увеличить военный бюджет США на 54 миллиарда долларов. Экономика Соединенных Штатов находится в зависимости от военных расходов, поэтому Америке необходимо постоянно наращивать систему вооружений, чтобы удовлетворять свое пристрастие к милитаризму. С другой стороны, мы имеем дело с эскалацией напряженности в Европе и провокации в отношении Москвы. Мы наблюдаем расширение всевозможных систем вооружений на восток, все ближе к российским границам. Таким образом, США не только подпитывают свой военный комплекс, но и провоцируют Россию. Мы руководствуемся уроками истории, желанием обеспечить стабильность во всем мире и укрепить нашу страну. Этот разрушительный цикл интервенций и хаоса должен, наконец, прекратиться. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США прошло почти два месяца, а военные операции в других странах, похоже, остаются для Америки приоритетом. Звучат требования послать больше войск в Сирию, где уже размещены сотни вооруженных до зубов морских пехотинцев. По мере приближения к заключительным этапам операции, к установлению стабильности, достижению других поставленных целей, мы увидим необходимость в большем количестве войск. А теперь в Пентагоне говорят, что нужно увеличить контингент в Афганистане. Нам не хватает нескольких тысяч солдат. Не напоминает ли это внешнюю политику предыдущего президента США? Мы решили проверить, знают ли люди на улицах Нью-Йорка, кто принимал те или иные военные решения, Обама или Трамп. Он сказал лидеру Афганистана, что рассмотрит возможность введения в страну большего числа войск. Обама? Уверен, что это Обама. Наверняка Обама. Это совсем недавно сказал Трамп, кто одобрил расширение роли вооруженных сил США в Афганистане? Расширение роли США в Афганистане – это Трамп. Думаю, это сделал Трамп. Вы сказали, что Трамп недавно встречался с лидером Афганистана, так что это может быть он, а может и Обама. Не уверен. Расширение роли в Афганистане одобрил Обама? При нем во время рейда США в Пакистане погибли два заложника. Это могло быть при обоих. Не помню такого в последние два месяца. Наверное, Обама. Пакистан? Скорее всего, Обама. При Обаме, да. Да, это мог быть любой из них. Власти США они могут вновь решительно ввести на Ближний Восток большое число войск, поскольку такое решение не поддерживает американское общество. У Вашингтона нет желания устраивать очередную крупномасштабную интервенцию. И все же он не готов полностью устраниться от военных операций, потому что тогда Америка, сильнейшая мировая держава, окажется не у дел. Трамп, может, и хотел бы пойти другим путем, но у Пентагона и ЦРУ на этот счет свое мнение. В итоге над президентом одерживают верх доминирующие вашингтонские ведомства. В 2008 году Обама победил на выборах благодаря голосам граждан, уставшим от международного авантюризма Джорджа Буша-младшего. Но лауреат Нобелевской премии мира, кажется, пошел еще дальше. Трамп также был избран на волне сопротивления интервенциям. Однако прошло почти два месяца, а войны все не стихают. Возможно, многие рядовые американцы уже задаются вопросом, разорвется ли когда-нибудь этот порочный круг. За что Дональда Трампа меньше всего критикуют? Может за опыт ведения бизнеса? Конечно, очень многие американцы голосовали за него, потому что хотели, чтобы страну возглавил человек, который умел распорядиться казной. Глобальные вопросы – это, конечно, хорошо, но сейчас мы хотим сосредоточиться на нашей стране. Чьи бы то ни было интересы больше никогда не будут ставиться выше интересов американского народа. Этого больше не случится. Наша цель – миропроцветание, а не война и разрушение. Означало ли это, что бюджетная политика США будет пересмотрена? военные расходы сокращены. Бюджет предусматривает историческое повышение военных расходов ради восстановления истощенной американской армии, что нам сейчас необходимо, как никогда. Уже известно, что военный бюджет вырастет на 54 миллиарда долларов. Это почти 10% от общего объема средств, щедро выделяемого США на нужды обороны. Ни для кого не секрет, что он и так больше, чем у любой другой страны в мире. Предложенная сумма дополнительных ассигнований Пентагона сопоставима с общим объемом военного бюджета России. Это же огромные средства решении нет никакой логики. Американские военные бюджеты без того слишком раздут. В рамках избирательной кампании Трамп критиковал Клинтон за склонность к агрессивной политике. Но теперь он сам настаивает на выделении дополнительных средств. Возникает вопрос, не планирует ли Трамп где-то применить военную силу? Реакция Китая была сдержанной. Российское руководство от комментариев воздержалось. Однако решение Трампа наверняка удивило многих и в Пекине, и в Москве. Для увеличения военного бюджета придется урезать финансирование жилищного сектора, образование и деятельности по охране окружающей среды. И все во имя того, чтобы вернуть величие американской армии. Но она и без того мощная. Проблема в том, что она слишком раздутая и нуждается в масштабном сокращении. Увеличение военных расходов провоцирует разжигание новых войн. Любой, кто посещал страницу Трампа в Твиттере, знает, что он очень любит слово «оптимизировать». Если взглянуть, например, на результаты расследования газеты Вашингтон-Пост о растратах в Пентагоне на сумму в 125 миллиардов долларов, становится ясно – оптимизация точно не помешает на Ближнем Востоке сейчас намного хуже, чем 16-17 лет назад. Мы ничего не добились. Эту ситуацию мы будем исправлять. Как известно, американские президенты любят решать проблемы военным путем. Возможно, увеличение расходов на оборону говорит о том, что господин Трамп вот-вот может нарушить ключевые предвыборные обещания. Или судить пока рано. Мы потратили 6 триллионов долларов на Ближнем Востоке, но при этом на наших дорогах полно ухабов. Может, Дональд Трамп собирается привлечь солдат к ремонту дорог? Как бы там ни было, некоторые считают, что в условиях конфликта с разведкой и многими влиятельными людьми президент США вполне может задуматься о том, чтобы задобрить Пентагон многомиллиардным стимулом. Вероятно, рано или поздно мы узнаем истинную причину решения Трампа.